А теперь она плачет. Ради Бога! Энди, принеси камеру. Покажи мне свою самую красивую улыбку. Хорошо, смотришься в кадре. Теперь изобрази страх. Вот так? Могу показать тебе отличные фильмы. Девочки там кричат по-настоящему. Что вы хотите со мной сделать? Ничего в Сучка, заблудившаяся в лесу Я понимаю, что скоро умру Что я буду делать? Мне страшно до усрачки, я не знаю, как быть Замолчи Заткнись Иди ко мне Тебя конец Я найду тебя и убью Я тебя не боюсь, сука! Это иллюзия. В ловушке. Фильм Винсана Паранно. В ролях Люси Дебай и Арье Вархальтер.